Покажите, пожалуйста, количество беретеней. Просто вид покажите мне, что их две. Нет, там их не две. Их... Ну, просто покажите мне бумажки, что их там две. И не больше. Ну-ну, показываем, что их там две. Их три. Их три? Пойдемте к сотруднику полиции. Сейчас составим жалобу. Родион. Родион, что делать, если несколько бюллетеней пытаются сбросить? Это к полиции или что? Ой, да, да, да, да, По полиц... Хорошо. А полиция? Полиция. Где полиция? Составляем вот. жалобу или что? Да. А, хорошо, хорошо, пойдемте. Да. У нас вбросы, вбросы, давайте составлять акты вбросах. И это не первый человек, остальных я просто поймать не могла. даже четыре штуки. Вы их здесь взяли? Он на этом Нет, он их достал.